Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать тортик Роза в весеннем стиле. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, у меня здесь основа готова для торта, то есть торт собран, уже отстоялся. Здесь у меня шоколадный бисквит и крем-пломбир. Начинка может быть абсолютно любая. Достаю торт из кольца и переношу на подложку. Я хочу придать такую округлую форму сверху, поэтому срезаю немного бисквита. чтобы сгладить края. Вот так получилось. У меня готов белковый крем. Украшать я буду белковым кремом. Здесь я обычно замешиваю на 4 белка, но здесь я взяла 5 белков. И потом посмотрю, хватит или нет. Если не хватит, придется делать еще один замес. Для начала покрою черновым слоем я возьму насадку из набора 24 штуки китайский набор она без номера насадка для розы на выходе 2 сантиметра прямая мне понадобится вот такой инструмент и конус конус у меня вафельный на него будет проще отсаживать то есть начало цветочка буду использовать белый крем Вот такая серединка. Конус высоковат, поэтому я с помощью насадки сделаю углубление. Немного уберу бисквит. Вот. И вставляю сюда конус. Теперь можно дальше продолжать осаживать лепесточки. Крем в пакетике немного пузырится после остывания. Поэтому вот я прям в пакетике его Немного промешиваю. Так, изначально я хотела, чтобы у меня весь тортик был покрыт лепесточками разного цвета, то есть цветовая гамма, чтобы отличалась. Но я смотрю, что у меня не хватит крема, а второй замес я сделать не успею. Это тортик для нас, семейный, поэтому я придумала кое-что другое. Разделила крем. Здесь у меня две части, в которые я буду окрашивать такой розовый нежно-сиреневый для лепесточков. Эта часть у меня будет листочки. Именно идти типа по боковой части торта. Поэтому я окрашиваю в зеленый цвет. Добавила немного бирюзового. Беру насадку-листик с такими широкими прорезями. Она тоже из набора, без номера. И отсаживаю крем снизу вверх. Вот до края вот этого крем окрасила в розовый и в этот же мешочек с этой же насадкой отправляю крем и продолжаю то же самое по кругу То же самое беру вторую часть, окрашиваю в розовый. И у меня остался зеленый крем. Я его сюда тоже добавлю. Получится сиреневый. И вот этот кантик мне необходимо закрыть. У меня осталась еще меренга зеленая. Но правильно, что я передумала, потому что ее реально бы не хватило на весь торт. То есть нужно было делать хотя бы 2,5 замеса, чтобы весь торт покрыть. У меня торт диаметром 18 сантиметров, И еще раз повторюсь, замес белков на 5 штук. У меня остается еще крем. Я вот по кругу еще прошлась тоже насадкой для листиков. И добавлю еще листочков. Вот такой тортик розочка получился в итоге. Я еще немного посыпала кандурином. Жемчуг. Поэтому он так еще переливается. Блестит красиво. Так что, в принципе, я вышла из ситуации. Крема бы мне все равно не хватило. Правильно я сделала, что передумала немножко. Все, мы пойдем его кушать. Кому видео понравилось, было полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. С наступающей весной. Будьте здоровы. Пока-пока.